Павел Николаевич, я видел сюжет. Ну, это не сюжет, это видеокадры, которые кто-то вот из работников записал прямо вот на месте, где происходит капитальный ремонт. То есть, как сотрудники Чопа, представляющие как бы муниципальную власть, ну, фактически... они короче, это сотрудники Чопа, который принадлежит рота Аг. Ну, ну я, да, я понимаю, но тем не менее эти люди, ну, они практически там подставляют ноги под отбойный молоток, то есть лезут а, далеко уже, не защищая муниципальное имущество, на которое, как, как по документам они должны вот, направлять свои усилия, а они уже просто, ну, видно, что они мешают проведению капитального ремонта, и это, на мой взгляд, является каким-то уже просто как-то злоупотреблением служебными полномочиями. Что сейчас происходит а, в клубе и как вы на это смотрите? Ну, Во-первых, они абсолютно убеждены в собственной безнаказанности. Потому что те рейдеры, которые стоят за ними, они практически сидят во властных кабинетах. Все эти команды идут из правительства Московской области, мы это прекрасно знаем. И районная власть, она является исполнителем. Ну, естественно, вот эти вот бандиты, которые вошли во дворе Культура. Причем они же знают собственные безнаказанности, помните, они уже то по трактора бросались, то ноги подставляли под так, механизмы и различное оборудование, которое использовалось нами для проведения ремонтных работ. И точно знают, что им ничего не будет. Потому что закон у нас, к сожалению, действует не то что избирательно, он вообще действует только в сторону бандитов, по сути своей. Вот, то есть никак не наказывая, потому что ну, они абсолютно слились, все эти судебные, правоохранительные системы. Это вот такой левиафан. Если кто смотрел фильм «Левиафан», он может убедиться, что это не только там где-то далеко, в Мурманской области, это везде, без исключения, у нас тем более вот. Мы со своей стороны должны проводить ремонт, мы об этом знаем прекрасно. Там трубы не менялись вот с момента основания в культуры. Вот. Мы к этому приступили, будем работать. Да, они нам мешают, затягивают сроки. Вот. Ну, процессы, в том числе, скажем так, блокирование работы совхоза, они в судах находятся. Видно, городской суд ну, отвязался по полной программе. Он не имеет права рассматривать вопросы, связанные со спорами между двумя юридическими лицами, но несмотря на это, делает это. Он накладывает какие-то сумасшедшие обеспеченные меры, мы об этом говорили. Там никогда не было горячей воды. Вот сейчас мы пытаемся ее туда провести. А судья вдруг написал, обязал нас подать туда горячую воду. И, значит, там даже труб нет. Ну, получается, формально мы выполняем решение суда, тащим туда трубопроводы. Но, конечно, вот эти вот бандиты, в том числе и из группы АЭР, вот которые, скажем так, как будто бы оказывают помощь муниципальному учреждению которым директором является сослуживец этого Саблина, они делают все для того, чтобы наши дети не смогли заниматься на культуры. Все равно мы все преодолеем, мы проводим ремонтные работы, нас больше, чем их, слава богу. Ну и потом мы же... Знаете, как, кто может вам в вашей квартире помешать делать ремонт? Ну кто? Поэтому, правда, на нашей стороне мы это знаем. И они, кстати, это тоже знают. Но когда мои подчиненные с ними начинают разговаривать, с глаза на глаз говорит, ну нам приказали, мы ничего сделать не можем. Вот эта мразь, которая там приказывает совершать вот разного рода противоправные действия, делать так, чтобы дети не смогли заниматься горцекультурой, это, это вот эта вот группа жуликов-воров, и которая сейчас оккупировала всю страну, в том числе и совхозливая.